Добрый вечер, друзья. Тему краудфандинга сегодня проведу я, Людмила Горбунова. Мы с вами уже знакомы с термином краудфандинг. С английского это дословно означает инвестирование толпой. Сейчас это коллективные инвестиции в интернете, проекты любой направленности. Это может быть и новые технологии, бизнес, экология, культура. Современный мир дает нам возможность сегодня воплотить любую, даже, казалось бы, невозможную мечту. Главное помнить, что для хорошего дела нужна хорошая идея. Что же такое краудфандинг? Автор проекта представляет свою идею или свой проект, для которой требуется финансирование. Он объявляет сбор средств на своем сайте в соцсетях или на специальной краудфандинговой платформе. Инвесторы, рассмотрев предложенный проект, вносят средства и перечисляют автору проекта. И как только необходимая сумма собрана, проект начинает воплощаться в жизнь. Теперь это задача автора – отчитываться перед инвесторами о продвижении проекта и перечислять оговоренное вознаграждение. В зависимости от типа краудфандингового проекта вознаграждение может быть деньгами, Часть инвестиций, часть прибыли отдается инвесторам. Это может быть изделиями, если спонсировали какой-то материальный проект. Или подарок от организаторов, например, онлайн-сертификат. Вот такое же направление есть и в нашем проекте «Мастера жизни». Как мы уже с вами знаем, это коллективные инвестиции различных проектов. Это когда человек, проинвестировав эмоционально незначимую сумму, 1 или 2 доллара, или какую-то другую, становится акционером проекта на этапе его развития и становления. Проект «Мастера жизни» пригласил к себе на платформу две категории людей – Одни готовы привлечь деньги в свой бизнес и готовы частью прибыли делиться с проектом, и другие, те, которые готовы вложить средства, при этом они понимают, что в реальный сектор экономики нужны большие вложения. В данном случае проект «Мастера жизни» берет на себя юридическую и техническую защиту вашей вложенной суммы, и вы получаете прибыль каждый день. Регистрируясь в проект, Каждый увидел в своем кабинете 10 тысяч поев. Проект находится на этапе своего становления и предлагает сотрудничество каждому члену сообщества. Представляете, представьте себе, что если бы мы лет 10 назад начали покупать себе акции крупных компаний, инвестируя даже по одному доллару в день, то за это время мы бы создали себе приличный капитал. Поэтому, если у вас есть желание постепенно покупать себе активы и получать за этот доход, то вы можете сделать это вместе с нами прямо сейчас. В проекте вы можете участвовать своими деньгами, а можете теми, которые заработали в проекте в других наших направлениях. Это за счет рекламы, за счет того, что вы делаете покупки или за счет того, что вы сдали неактуальные для вас вещи. На нашей платформе два вида инвесторов. Это основатели проекта и инвесторы проекта. Инвесторы проекта вносят от 1 до 10 долларов ежедневно на протяжении тысячи дней. Инвестор же вносит любую сумму от 5 гривен, от 5 рублей с той периодичностью, которую выберет сам. Здесь вот на слайде вы видите... Операционные расходы проекта. Да? Становление проекта происходит от 3, ой, от 6 до 36 месяцев. То есть до того, как он начнет приносить прибыль. Предположим, на операционные или статичные расходы нужно 3000 долларов. и 100 основателей проекта обеспечивают эти 3000 ежемесячно и постоянно на протяжении 3 лет. Так как проект у нас международный, основатели и инвесторы вносят сумму эквивалентную доллару. На вот этом слайде видно, что 28 гривен или 82 рубля. На сегодняшний день у нас есть уже работающие направления. Это и наш интернет-магазин или маркетплейс. Агентство недвижимости, которое сдает квартиры посуточно и помесячно, есть пассажироперевозки. То есть уже есть направления, в которых с сегодняшнего дня можно начать покупать себе активы и получать от них прибыль. Проекты, которые рассматривает мастера жизни, имеют доходность от 5 до 10% в месяц. В год это составляет от 50 до 100%. Как вы видите на этом слайде, 16 направлений. То есть к концу марта заработают все 16 направлений нашего проекта. Для того, чтобы стать основателем проекта, в кабинете вы заказываете себе карту основателя или инвестора определенного направления. Это может быть краудфандинг или отдельные направление каждого, каждый по выбору себе делает. Вместе со спонсором проходит всю эту процедуру. Сейчас а я это? коротко остановлюсь на маркетинг-плане именно для инвестиций. Вы получаете 20% от вложенной суммы вашей первой линии и 5% от вложенной суммы ваших партнеров со второй по седьмую линию. Приведу пример. Если партнеры вашей первой линии инвестируют 100 долларов, то вы получаете 20 долларов. Если партнеры со второй по седьмую линию проинвестировали те же 100 долларов, вы получите 5 долларов. Вывод средств. Из проекта осуществляется от 1 доллара на карты Visa MasterCard э, любого банка. Кошелек Perfect Money, Kiwi, Яндекс Деньги. А... слайд. Приведу такой небольшой пример. Вот вы стали основателем проекта. Вносите ежедневно по доллару, И ваши люди э, решили создать себе накопление. С, и со временем у вас 10 человек инвестируют по одному доллару. И вы получаете 20% от этой суммы. Это 2 доллара. В течение месяца это 60 долларов. Это небольшая сумма. Но нетрудно посчитать, какая сумма будет, если вы продолжаете приглашать людей, и они становятся основателями проекта. Если их, к примеру, 100, это уже 600 долларов. А сейчас мы переходим как раз к вопросам и заявленному нашим, нашему брифингу. Елена. Да, я на связи. Всем приветствую. Господа, участники, новички, включайтесь, давайте обсуждать, давайте беседовать, разбирать понятные вещи, непонятные вещи, Это глубокий, серьезный, слушаю вас. Скажите, вот я поняла, что... Немножко громче, если можно, Лариса. А вы... когда... а, ребята, это мне только одной плохо слышно, или у всех такой звук? Лариса, или поближе к микрофону, я совершенно Плохо слышно, да, вопрос плохо не слышно. плохо слышно? Плохо слышно. Лариса вообще отключила микрофон. Лен, а когда возобновится возможность видеть, сколько ты должен заплатить, раньше сообщение приходило и как-то держало тебя в курсе. Да, сейчас, значит, ситуация стабилизировалась. В среднем почти все вот на данный момент, сегодня у нас 22-е, 23 числа на 23 оплаты есть, вот, то есть у нас остается там сколько до конца месяца, месяц короткий, все стабилизировалось, почти все погасили свои задолженности по основателям. Я не погасила точно, не могу разобраться, когда последнюю. Вот, значит, в индивидуальном порядке, Татьяна Павловна, мы обязательно это рассмотрим. Буквально, буквально сегодня. Вот, я говорю, в основном ситуация стабилизировалась, и мы выходим опять в доходную волну проекта. С чем вас и поздравляю. Лариса, попробуйте еще раз включить микрофон, может, немножко поближе. Так, у Лари, у Лариса не получается. Виктор Валерий. Вам все понятно? У вас нет вопросов. Ну, у нас, в общем-то, здесь присутствуют э, все, почти все. Я не знаю, Виктор, у вас как? Вы основатель? Виктор Спиридович. Да, да, да. Добрый вечер тоже в основательно. Видите, как замечательно. Ну, из есть... декабря месяца. Отлично. Ну, мы, мы так лично, я же у каждого не спрашивала, вот, вы не в моей структуре, поэтому мне это не видно. Вот, чем вас и поздравляю, это замечательно. Спасибо. А как, да, как отношение к промоушену? Вы взяли старт? Да, пока нет еще. Пока еще работой занимаюсь своей непосредственной. Понятно. Значит, старые цепи тянут. Это понятно, это нормально. Да, как, как, когда с работы, ой, вернее, когда с работы, ну, вернее, когда с работы все стабилизируется, будет время больше свободно, тогда, может быть, уже начну поплотнее заниматься. Или работу брошу, скажем так, все равно на пенсии. Но ну, работаю, я... дополнирую заработок. Да, исходя из э, брифинга, который проходил у нас на прошлой неделе, да, исходя из, э, делая выводы после двух презентаций Алексея Сергеевича, я думаю, э, у вас открылось больше понимания того, что происходит в проекте. То есть, э, как у ГУРУ спрашивают, да, мастер, скажи, сколько ждать счастья? Но если ждать, то долго. Вот, так и в нашем случае. Если сидеть, сложа руки, и ждать, пока добрый дядя приедет э, в какой-то регион и будет его открывать, ну, то есть мы имеем в виду Алексея Сергеевича, да, то вы же понимаете, его одного на всех не хватит. Вот, поэтому каждый из регионов нам необходимо поднимать самим. Именно поэтому существует э, такое понятие, как основатели. Вот, э, 10, 15, 20... Э, Конечно, 100 – это вообще прекрасный основатель в одном регионе, вот, и можно творить чудеса просто-напросто. Нет, я солидарен, я просто сюда, в Иркутск, переехал полтора года назад. До этого я жил на севере. Скажем так, здесь я еще не обосновался, скажем так, а с теми связями, которые у меня там на севере, как бы там люди подключились, ну, там нужен толчок свой. А здесь, в Иркутске, пока еще у меня... Знакомство только происходит с людьми. Хорошо, скажите, пожалуйста, какая разница во времени? Потому что мы, например, планируем с Татьяной Кузьмичевой проводить вещание на регионы вот, Дальнего Востока, там, Сибири. Вот, например, в котором часу это будет удобно вам? Ну, мы с Татьяной проговаривали этот момент, ну, примерно на 20 часов нашего времени, Иркутского. По Москве, пожалуйста. Так, сейчас. Ну, грубо скажем, получается 15 часов Москвы. 15, да, мы так как бы устанавливали этот момент. Да, да, да. да. Хорошо, отлично. Вот, ну, надеюсь, посещаемость ваших сибиряков нас порадует. Ну, мы просто взяли учет то, что сейчас у нас все практически работают в основном до 18 часов, ну, плюс-минус там до 19 кто-то, ну, 20 часов – это самый такой оптимальный вариант, что приходят люди с работы и как раз успевают включиться в вебинар. Ну, то есть в Украине это более-менее понятно. а Я так понимаю, что вот российские структуры, которые у нас есть, да, понимание, что такое краудфандинговая платформа, какую пользу из этого извлечь, и какой собственный вклад вы можете сделать в это дело, понимаете, этого понимания пока у вас нет. Поэтому, значит, начинайте активно приглашать. Завтра праздник, да, 24-го, рабочий день. Вот, наверное, с 24-го мы начнем вещание в прямом эфире с Татьяной на, э, так сказать, получается, буквально ваша структура, да, ну и э, жителей этих регионов. Готовьте свою команду на 15.00, 24 числа. Да, созвонимся, будем разговаривать с людьми присутствовали отлично спасибо ребята какие вопросы еще тишина то есть будем завершать я так понимаю ну, наверное да леночка как ну, если, Если всем, все надо понятно. Надо говорить про мошен, именно вот, который Алексей Сергеевич нам рассказал. Конечно, конечно, Людмила. Вам слово, пожалуйста. Я как раз думала, что это вы будете нам рассказывать. В прошлый раз вы это делали, у вас получается отлично. Я же в основном отвечаю на вопросы брифинга. Пока вы решаете, вот у меня вопрос возник. Пришел новый опросник, и там стоит клуб «Камдэйди ML, Что это такое? Это, очевидно, новое направление. Я сама туда еще не дошла. У нас же есть направление networking, есть такой Михаил Рогозин, который занимается этим направлением. То есть э, всякие клубы, фитнесы, все-все-все-все, что может э, привлечь внимание человека, где человек хочет провести свое свободное время. Леночка, а... это понятно, Лен, понятно. А? Ну хотя бы знать, что это такое, что это? Что это? Что оно включает в себя? Прыгать, бегать, писать, рисовать, Я... во что-то Ещё... играть. Что у у меня еще не было времени глянуть именно на это. Просто скажи им, что если они делают опросник, надо же знать хотя бы, в чем они. суть опроса. Я поняла твое замечание, да, вот, и свяжем. Я хотя бы гляну на него, и тогда будет понятно задавать вопрос о чем. И где сделать корректировку. Спасибо огромное. Ага, пожалуйста, огромное. Нет, ну мнение, мнение со стороны, взгляд со стороны... Нет, ну это, это действительно. Важно. Все мы умные, но не настолько, чтобы все охватывать. Для меня, например, непонятно, что, что суть этого клуба. Непонятно. И я не могу ответить на вопросы, естественно. Понятно, расшифруем, исправим недоделки, примем во внимание ваше замечание, Татьяна Павловна. Спасибо. Договорились. Спасибо огромное. Леночка. Лен, я могу говорить, да? Да, дают вам слово, пожалуйста. Смотрите, Алексей Сергеевич нам предложил промоушен. Вот несколько вариантов даже промоушен, так скажем. Вернее, 15, первый вариант это 15 человек-основателей у вас в первой линии по 1 доллару на одной программе. Второй вариант это 5 человек-основателей у вас в первой линии по 3 доллара на одной программе. Или по 1 доллару в 3 программах, в которых и участвуете и вы. Третий вариант это 3 человека основатели в первой линии по 5 долларов. Четвертый вариант у вас 7, на семи линиях 75 человек основателей по одному доллару на одной программе. Пятый вариант – это 7, на семи линиях 25 человек основателей по 3 доллара. И шестой вариант – ну это, знаете, очень, наверное, не очень хорошо воспринимается на слух, но это все можно почитать, я тоже сейчас читаю. Шестой вариант – это на семи линиях 15 человек-основателей по 5 долларов. И седьмой вариант – у вас лично в первой линии 2 человека-основателя по 10 долларов в одной программе, и вы лично на 10 долларов на этой же программе. Еще интересный был такой промоушен. Два направления, которые сейчас развиваются – это Marketplace и, по-моему, досуг, да, Лена? Подскажите, да. дослуг, да? Если, например, в этих двух направлениях вы выбираете стать основателем проекта, то третий вам идет в подарок на выбор, да? На 30 дней вам проплачивает проект, первые 30 дней на третий проект, правильно? Правильно. Правильно. Абсолютно точно. Есть еще такой промоушен, Те, кто становится членом клуба-основателей за 14 дней, получают финансовую премию в раз размере от 100 долларов. А также получают билет на бизнес-нетворки, на котором можно завести новые связи и очень круто отдохнуть. Вот тоже прочитала из нашего чата. В общем, все э промоушены, которые у нас... Э Алексей Сергеевич проговорил, они сейчас все есть в гостевом чате. Можно их прочитать, прикинуть, какой интересен для каждого, выбрать его и, наверное, посидеть, прописать, как это произойдет. Вот еще есть такой промоушен, как с 14 февраля по 1 марта. Те, кто подадут вот эти вот заявки, нас... А вот это, это я как раз читала вам золотую пару, рассказывала. Все правильно. Угу. Если же у вас уже есть два счета основателя из перечисленных, то чтобы участвовать в этом промоушене, вам необходимо, чтобы любой из ваших участников первой линии вас повторил. Вот, тогда третья программа основателя у вас будет за счет компании в течение 30 дней. Вот. Это тоже интересно. Клин, если можно, возьмите слово. Да, конечно, я здесь, микрофон включен. Единственное, что кажутся цифры, да, у тебя две программы, там 5 основателей, 10 основателей. Вот, любая цифра, вы же понимаете, первая линия вам дает 20%, все линии в глубину дают 5%. И не имеет значения в общей сложности, если у вас 75 человек, да, как они сгруппируются. Это будет 20 человек по 2 доллара на разных проектах, Остальные по одному, либо 10 человек на 10 долларах, То есть общая сумма по структуре получается 75 долларов в день. Вот и все. А там считайте сами, как вам удобно. Опять же, мы не можем людей заставить, да, мы можем там мотивировать как-то, но мы все люди, мы все одинаковые, Вот у каждого свои тараканы в голове. Вот, поэтому э, проще всего, конечно, говорить с людьми на, на их же языке, да, какая доходность, какая возможность, ну, потому что мы уже все вы присутствующие здесь уже далеко перешли за, за сотню долларов, да, у меня две программы, вот у Таня Миченко две программы. Вот, поэтому сейчас надо брать третью маркетплейс, я являюсь инвестором маркетплейса, вот, а вот основатель теперь, вот, задача такая стоит, да? вот, ну и дальше клуб путешественников, потому что путешествовать как бы собираемся, а почему бы и нет. Ну, вот, э, на таких выгодных условиях, вот, и с такими промоушенами, понятно. Вот, там я просто еще проговорю промоушен по ББД, да, э, который начался со вчерашнего дня, то есть это первая неделя. Э, задумайтесь, э, промоушен очень легкий, и стартануть с этой недели, ну, вы же понимаете, закупка... Это будут талоны, либо продукты, либо услуги, либо ну, все, что угодно. Все, что у нас есть на 10 долларов в неделю. В течение 10 дней и вам гарантирована поездка на лайнере. Понимаете, да? Когда вас э, дублирует первая линия, это вообще отличненько. То есть вы делаете небольшой товарооборот. Просто к чему я это говорю, что начинать прямо с этой недели... Вот, не, не ждать раскачки, да, а, так, извините, вот, не раскачиваться долго, потому что неделя это пролетит, а если не сделать старт с этой недели, то в дальнейшем будет наверстывать все сложнее и сложнее, потому что э, после 10 дней, конечно, условия будут усложняться. Но лайнер заказан, э, Маршрут обозначен, а вот э, кто попадет на этот лайнер, ну, это зависит от нас самих. Начинайте стартовать хотя бы э, в этом направлении на этой неделе. Так, ну ну... Это, я так, это, я так понимаю, это касается Украины, да, вот по безусловному базовому доходу, то, что вот сейчас вот обозначали, да? Виктор, я уже говорила, по России вы безусловный базовый доход можете себе формировать, накапливая на цели номер один. Открываете безусловный базовый доход и открываете карту цель номер один и кладете на нее определенную сумму. Это у вас уже наполнение. С этой карты потом в дальнейшем вы сможете сделать любую покупку. Понимаете, Не, ну, это есть. я понял, это я сделал, да, еще да, перед Новым годом, по-моему, безусловно, базовый доход и цель один, да, вот, это я сделал. Я вот говорю вот, про ваш промоуш, то, что вот у вас сейчас по поводу лайнера, вот, отдыха, это, это касается чисто Украины, да? Вот? Ну, нет, это касается абсолютно всех. Люди, которые делают закупку с этой недели на протяжении 10 дней по 10 долларов. 10 недель по 10 долларов, то есть это 100 долларов. А, все понятно, все понятно. Но только регулярно. Каждую неделю. В этом принцип. Вы же видите, вообще все программы у нас говорят о регулярности. То есть о нашей организованности, да? Э, Кто-то забыл основателя проплатить, э, не хватило там доллара, а если не, забыло 30 человек, то в этот день мы не можем оплатить какую-то услугу, мы не можем оплатить там, к примеру, э, кредит в банке, там или заказали автомобиль или еще. Нюансы, понимаете? То есть мы должны бы следить за своей дисциплиной. Именно поэтому вот с таких маленьких э, цифр, да? 10 долларов в неделю, 10 долларов в неделю. Это э, дисциплина, это наша организованность. Ну, понятно, понятно. А вот у вас по основателям, -то статистика какая-то вообще ведется? У нас, допустим, на сегодняшний день э, 1015 человек, грубо скажем так. Из них 10 хотя бы есть основателей или больше? Около 200 основателей. А, ну это прекрасно, хорошо. Понятно. Есть основатели, вот даже среди нас присутствуют, да, два человека, основатели в двух направлениях. Ну, это по нашим деньгам немножечко тоже, как бы, это... Ну, получается в месяц, я вот считал, 2300 рублей это у нас по нашим деньгам. Это в одном направлении, если двух, то получается в районе 5000. Из средней зарплаты, что здесь у нас платят, 15 тысяч рублей, это получается, как бы, немножко по карману бьется. Виктор, у вас не совсем правильное понимание. Вы считаете, что вы это внесли, вы же начинаете получать доходность сразу. А если у вас в вашей линии 1, 2, 3 появляются основателя, с первой линии это 20%, они тут же это самое попадают на ваш счет. Это я, конечно, понимаю, но я считаю среднюю статистику нашей зарплаты, то есть если, вот, грубо скажем, в двух направлениях быть основателем, это и средняя зарплаты 15 тысяч, 5 тысяч нужно отдать, но нужно же еще что-то покушать, купить и за квартиру заплатить. Я понимаю, что прибыль будет потом, но это будет просто потом. А это первое время как-то надо прожить, 2-3-4 месяца, полгода. Ну, я уже, по-моему, рассказывала о себе, да, когда мы только э, заговорили об этом проекте. Вот здесь присутствуют две Татьяны, которые были в тот день со мной рядом. Вот, и когда Алексей проговорил нам э, условия, вот, ну, так получилось, что одновременно приняли решение, да, то есть зашла я и две Татьяны у меня в первой линии. Они и здесь со мной, и везде со мной на протяжении всего этого времени. И я очень это ценю и горжусь э, ими, как партнерами, как друзьями. Вот. Но сам факт, э, я тоже говорила, да, я живу с внуком, живу на съемной квартире, вот. И вопрос не стоял о том, где я возьму деньги. Главное, что в голове у меня созрело решение, что я начинаю э, эту программу, я становлюсь основателем. Вот. А я курю. И я Алексею говорю, ну, придется отказаться от курения. Это была первая программа. Потом мы подключаем вторую программу. Я говорю, ну, теперь точно придется отказаться, но извините. Вот прошло уже почти 4 месяца, да, я участвую в двух программах и я продолжаю курить по сей день. И собираюсь заходить в третью, в четвертую. Так что все проблемы у нас в голове. Лена, там вопрос от Ларисы. Ну, и, если вам видно, прочитайте, пожалуйста. Хорошо, я перейду сейчас в чат. Она спрашивает, проценты уже через месяц будут? Ларис, вы имеете в виду, я так понимаю, проценты на ваш первый доллар по программе основателя. Просто с одного доллара процент, который начисляется, его сразу не видно в кабинете, потому что у нас стоит там 0, целых, да, и сотые процента, тысячных не видно, но они считаются в программе на компьютере, и уже начисления у вас идут с вашего первого доллара. В первый же день, как только вы вошли в программу, в любую программу, это не имеет значения, это основатели, это инвесторы, это программа ББД, вы зашли, на следующий день у вас начисляются проценты. Просто в зависимости от суммы эти цифры видны то ли сразу, то ли вот через какое-то определенное количество времени, потому что я говорю, на 1 доллар, это мизерная сумма, и тысячные, и десятитысячные доли не видны. Я ответила на вопрос, надеюсь. Так, Эльвира у нас внесла комментарий, даже бизнес на земле сразу доход не даст всегда надо подождать. Да, именно об этом же мы, мы и говорим. Почему и, и, и необходимы основатели? Для становления бизнеса необходимо время и, и, и деньги на статичные расходы. Именно и, и эти расходы покрывают основатели в нашем, в нашем случае. Лена, еще один вопрос от Ларисы. Да, я читаю. Она да, вы я, выходите, Людочка, я в чате, да. Угу. Значит, и выводить могу ежемесячно. Значит, у нас есть регламент вывода средств. Вы можете выводить любую сумму от одного доллара. Вывод производится с программы основателей и инвесторов в течение 7 банковских дней. На Perfect Money там до 15 банковских дней. То есть получается вывод, и то мы стремимся к этому. Вот в январе у нас был такой опыт, сейчас пока делали корректировку, были небольшие задержки, но я надеюсь, с марта месяца мы опять войдем э, в очень удобное русло. Вот э, выводы будут производиться э, своевременно. Вот не с такими это самозадержками, даже с учетом регламента, да, вернее, без учета регламента. Вот, а в дальнейшем, конечно, планируем вообще эту систему автоматизировать. Опять же, все зависит от нас самих. Когда мы наберем э, мальчиков-айтишников, да, которые настроят программы, и мы заплатим этим мальчикам, вот тогда у нас будут ну, практически мгновенные выводы. Опять же, для этого нужны основатели, опять же, для этого нужны инвесторы. И все возвращается на круги своя. Бизнес – это мы с вами, мы пришли его делать, давайте делать. Да, Лариса, получается и самый быстрый, и самый доходный, и самый ответственный, и самый-самый-самый. Само слово говорит само за себя. Основатель, вы фундамент этого бизнеса. Поэтому и поощрение выплаты, естественно, кому? Тем, кто первый. Пожалуйста. Радуй а у меня вопрос. Можно задать? Конечно, или верочка слушаю а вас. А вот основателям можно, допустим, вот, не каждый день заходить и кидать, а вот, допустим, 300 долларов раз и закинул, пусть 300 дней и списывается? Нет. нет, нет, еще раз нет. Мы говорим о статичных расходах, которые необходимо оплачивать ежедневно, еженедельно, ежемесячно понимаете да если вы заняты если все-таки вам сложно это делать ежедневно у вас есть зазор в две недели в одну сторону и две недели в другую сторону то есть вы можете в крайнем случае, например, вот сделав первые взносы, проплатив там определенное количество, да, потом сделать перерыв в две недели, допустимо, нежелательно, не рекомендую, не поощряется это, но допустимо, да, две недели, то есть 14 дней, и вы можете внести сумму вперед на 14 дней. Угу. Ладно, понятно. Вообще, ]確oubtedly. самое удобное раз в неделю делать, мне кажется. Вот, допустим, по воскресеньям это самый удобный вариант. И у тебя выходной, и, пожалуйста, за всю неделю наперед оплачиваешь. Мне кажется, так вот, вот лично для меня удобно раз в неделю делать. Э, именно поэтому это допускается. Э, я же говорю, мы все люди, у каждого свой график, у каждого свой ритм, и биоритмы, и все остальное. Вам удобно так, Пожалуйста, это допустимо. Кто-то делает, у, у меня э, несколько основателей, ну, достаточное количество, да, вот, и иногда контролирую, иногда помогаю, вот, э, бывает по-разному. Вот, э, кому-то нравится делать каждые три дня. Кто-то делает раз в неделю. Есть такие, которые делают раз в 10 дней. 10, 20, 30. Ну вот нравится так человеку, вот четко он понимает, что в это число ну, такой вот график у него. Допустимо, пожалуйста. Вот еще бы правило немножко бы изменить на нашей платформе чуть-чуть вот при входе на платформу при регистрации, да, хотя бы первые два месяца не снимать деньги. Вот чтобы были какие-то накопления. Вот, вообще было бы прекрасно. Вот. есть вот такое изменение? Как, как это не я, я не поняла ваш ну, вопрос. <смех> допустим, я зашел, зарегистрировался на платформу, положил некую сумму ББД, инвестор и так далее, и так далее. То есть в течение двух недель у меня там накопилось, там, допустим, ну, грубо скажем, 10 долларов. Я их бах, поставил на вывод. А вот хотя бы вот когда вот... Заходишь на платформу, регистрируешься, вносишь какие-то деньги, инвестируешь, берешь карты. И первых два месяца, допустим, или три, чтобы не было снятий, чтобы были какие-то накопления. Ну, что, что вы говорите. В том-то и, том -то и принцип всего, что вы можете вывести свои средства, то есть проверить систему. От одного доллара. Вот накопился у вас один доллар. Да, там будет процент за снятие, но тем не менее. Вот ставьте его и выводите. И проверяйте систему, работает она или нет. Для большинства людей, для большинства, это большой критерий. Вы поймите и принцип. Взнос можно сделать от одного доллара да, и вывести от одного доллара. Таким образом люди проверяют систему. Ну, там же, в принципе, если доллар на вывод стоит, там на карточку-то практически ничего не, не выходит, там же процент съедает. Но это ваше личное дело. Вы понимаете, что вы можете это сделать, вам не, запрещен, не запрещено это. Вы можете этот доллар перевести в другой проект, на другое направление, да? Точно так же, если вы сдали, например, инвесторам краудфандинговой платформы, да? у вас там вот прибежал один доллар, откройте ту же карту ББД, цель номер один. И ставя на вывод, пишите в комментариях, реинвест или перевод ББД и номер своего телефона, то есть номер договора указывайте, накапливайте таким образом. Но там при переводе тоже, по-моему, процент снимается внутри не всегда ну я экспериментировал снимается а в каком случае снимается Дальше, между когда куда вы перекидывали и сколько э, с инвестора я в бд да, по моему перекидывал там вот тоже процент показывает сколько снимается там по моему везде снимается и на вывод и перекидываешь когда внутри у себя на платформе то везде изумляться процент ну э, если бы вы вывели средства на карточку а потом завели их опять на платформу то у вас э, было бы чуть-чуть ну, платформы... да чуть-чуть больше вы потерял э, да, либо двойная конвертация либо за перевод банк все равно где-то без да да форме. я согласен да это видно но просто внутри платформы тоже я вот хочу просто подчеркнуть что внутри платформы тоже процент но вы же понимаете, когда мы делаем вывод, то есть идет отчетность, что с данного направления средства ушли, то есть вы воспользовались ими, да? А каким образом вы воспользовались, это уже ваше решение. То есть вывели вы их на карту, либо то, что должно было лечь на карту, вы вернули опять же в проект. То есть налог мы должны заплатить за сумму, которую вы заработали. Понимаете? Ну, а по сути-то средства остаются внутри платформы. У вас средства получились на вывод. Мы mm -hmm. отчитываемся о том, что у вас выведено с данного направления. Mm -hmm. Понятно. Вы заработали эти деньги. И на заработанное получается налог. Все mm -hmm. понятно. Господа, есть вопросы еще? У меня нету. Ну, если нет вопросов, тогда сегодняшний наш зум мы завершаем. Завтра у нас по расписанию, значит, будет встреча по страхованию 17:00 и 18:00. Программа ББД. Тоже много новостей, много интересного. Приходите завтра. Ждем вас всех. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.